видеть проехались мы по крылу микроавтобусом покрытие все осталось на месте Но крыло конечно все восстановить можно покрытие не отслоилось не треснуло все осталось на месте ток и деформилось все крыло на мячике нанесен тоже материал-бронятор, как вы видите он эластичный, не лопается, не отслаивается, что подтверждает его очень хорошую адгезию.